Двадцатый век Фокс представляет. Производство Шмербек, Фильм-Продукшн и Фокс Интернешнл Продукшнс Германия.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 Это я, Марни. Um, и вы смотрите мой вызов. Да, сегодня к нам пришел особенный гость. Его зовут Торге, и я... Всем привет! Очень рада тебя видеть. Um, да, Торги бросит вызов своему величайшему страху, а я... Да, не... как вы могли бы догадаться, я боюсь фильмов ужасов. Э, э, у тебя тоже должны быть страхи. Да, конечно, у меня клаустрофобия, но это вы и так уже а, знаете. А, ну, ты не такая толстая, чтобы страдать клаустрофобией. Большое спасибо, но я действительно да. боюсь замкнутых Понятно. пространств. Понятно. Недавно у меня было испытание лифтом, но я его выдержала. Ты ничего не боишься. <существует> ты очень отважная. Не расслабься. Расслабься. Но я боюсь спускаться в подвал. Вот ведь. Бывает. Эм, <существует> наш план на сегодня? Вместе посмотреть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 Мы проникли в морг. Охренеть можно. Ну и что дальше? Уровень дельта. Дай себе, дай себе. Я буду копировать твои ходы в шахматах, помогай. Ты жду, дурак? А что? Я выиграл. А... Бам -бам -бам. А, твою ж мать. Выходит, что уровень дельта твоя работа. А, ладно. Ау! Ау! Ау! Ау! Старик! Тарик! Гадость, какая гадость! Мы правда это сделаем? <связываем> я правда это сделаю! Давай быстрей! Как же от неё воняет! Фоткайся, чувак! Давай! Готово? Валим! Быстро, быстро, ну и бой! Сюда, сюда, за мной! Эй! Стоять! Стоять, я сказал! А ну, стойте! Я думал, тут сторожа жирная и неповоротливая! Стоять, <связываем> я сказал! <связываем>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 А если вы еще и залайкаете это наше видео «По самое, по -самое не, могу. не могу», мы позовем поучаствовать в этом челлендже Точно? свою заклятую да. подругу, а именно... Бэти! Чувак, что с голосом? Этот мой приятель утверждает, что там по сей день реально видят призраков и постоянно наблюдают параноидальную активность. М -м? Паранормальную активность. Так, нужно если ну и что? Хочет, что думаешь? Полы, Ничего я не думаю.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 Черт бы тебя побрал, Крис! Сосед нравится! тебе что, Рэп я на Крышка не Когда мы загрузим это видео в сеть, такое начнется! А шо ты! <свист> Эй! А это кто? Бро, ты всего лишь наш кореш. расслабься! Смешно же вышло, нет! Охренительно, супер, чувак! Это что, пародия на зверя избелица? На кого? Я тут всем рискую, а ты приглашаешь всякий сброд! Забыл четвертое правило! Мы невидимки! Ладно, ладно, я уйду. Да, себе лучше тогда. уйти!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 Вот из-за таких, как вы, из-за того, чем вы занимаетесь, наша молодежь тупеет.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 Чрт в санатории. Надо же было прийти по собственной воле. Какого дьявола? Чарли? Фин? Так, здесь я наверняка увижу знакомые лет. Отлично. клевые звуковые эффекты, парни. Меня разыгрывают.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 Бетти! Пошли. Бетти! И что? Мы так и будем бродить по всему сгоде и искать ее. Бэти! А если Бэти! она просто выключит камеру и не снимает, это уже не смешно, чувак. Не напрягайся. Бетти!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 Мотыльки на огне. Мне нужно позвонить. Мои не знают, где я, они волнуются за меня. Забудь про телефон. Мы в любом случае собираемся и уезжаем. Я знаю. Это что этой случилось? Что такое? Что это такое? Черт, что, чёрт, чёрт, что это? Что то с генератором? Ты, ой, я же говорила. И что теперь? Что нам теперь делать?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 Не заводится. Как что? Черт, машина не заводится. Блин, садись в мою. Дерьмо. Иди в мою. <свеч> Черт. Дерьмо воска, проклятая. Что? Что? Ничего. Что? Ноль. Посвети вниз, я под рулем посмотрю. <свеч> Провода вроде в порядке. <свеч> да что за хрень? Кто-то нас подставил.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 Подай какой-нибудь знак. Поговори со мной. Чёрт! Вот Фин, давай просто сбежим! Что? Нет, мы их тут не бросим! Мы найдем способ вызвать подмогу! Какой? Мы должны… Что за чёрт? А где замок? Что? Где замок? Он… Так не бывает. Чёрт! Фин, где брось её! у этой ее. цепи конец? Никогда фин, не начал! Ее, давай вернёмся за твоими черт, кусачками! Давай, ну давай же, открывайся! Фин, Фин, да. Фин, Фин! Да! Чёрт возьми! Это бессмысленно! Перестань! Чёрт! Слышала?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 Спокойно, спокойно. Все будет хорошо. Возьми камеру. Держи камеру. Эй! Здесь кто-то есть? Сейчас. Сейчас. Иди к черту. <сколки> <сколки> а -а -а -а! Наверное! Бетти, за мной. Бетти, бежи! Бежи, сейчас. Бежим! Бежим, бежим! Мужик, ты спятил? Зачем ракету зажег? Крис мертв, ребята. Он лежит там мертвый. Тот, кто был здесь недавно? Что случилось? Там везде кровь. Он упал или его столкнули? Где вы его нашли? Его телефон звонил, мы пошли за звук, а он там лежит. Полицию вызвали. Что? Телефоны пропали, а машины не заводятся. Не понимаю, что за чушь ты несешь.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 Что будем делать? Мы нужны ей здесь. Чртов фильм. Детский сад. Ну и где он? Нет. Так, посмотрим здесь. Нет.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 Где твой грёбаный телефон? Чёрт! Где твой грёбаный телефон?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 И ничего не работает, кроме наших камер. А весь забор вокруг санатории наверняка до сих пор под напряжением. Почему? Она хочет, чтобы мы досняли фильм. Она ужасно страдала. Я это чувствую. <с <disguises> <с <с sends a line> Давай просто уйдем отсюда. Нет, мы не бросим его. Есть кто? Идем дальше. Я с тобой. Давай руку.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 Слушай, это не смешно. Встань справа. Встань справа. Давай уйдем. Давай вернемся. Бетти. Бетти, Я Бетти, Байба. Бетю назад. Идем. Мы должны найти его. Нет. Пожалуйста, мы давай должны уйдём найти отсюда. его. Дай мне руку. Дай руку, идем. Кто ты? Отзовись! Тео. Этого не может. Тео?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 Сестренки, угу. клевые. А одна из них даже берет с меня пример. Что-то случилось? Ты слышала? Что слышала? Чш. Бери свои вещи, надо идти. Марни, в чем дело? Ты права, она желает нам зла. Все, только не Любая веревка подошла бы. Чрт! Да ладно! Совсем ничего! Черт! черт она хочет чтобы я умерла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 Черт! Черт! Черт! Так, ладно, спокойно, спокойно. И что дальше? Нам нужно наружу. Что? Зачем идем? Что случилось? Бати, идем, идем. И где здесь выход? Дверь посередине. Что это? Все будет хорошо. У тебя кровь? О, дерьмо.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 выиграла. И куда мне бежать? Куда? Чего ты хочешь? Ты это делаешь. Что ты хочешь такое? Oh, I wasn't my Хотя ты ж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 Мар не исчезла. Как исчезла? В яме ее нет. Не может быть, из ямы невозможно выбраться. <звы> Мне нужен четвертый пациент. Продолжить работу. Еще не все камеры у нас. А я и не профиль.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 Фильм дублирован компанией Pride Production по заказу капеллы «Фильм» в 2019 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбаченко. Звукорежиссер Алексей Калемась.